Туристический клуб Казанского федерального университета Альтер-Эго провел награждение победителей и призеров чемпионата Республики Татарстан по спортивному туризму в дисциплине Маршрут. Также клуб получил награждение за участие в чемпионате Российского студенческого спортивного союза по спортивному туризму. То есть чемпионаты Республики Татарстан или чемпионат России среди студентов, то есть их очень много разных. И оценивается по баллам, то есть по каждому критерию выставляется определенный балл. В эти критерии входит, например, безопасность прохождения, стратегия построения маршрута, то есть, ну, как грамотно построен маршрут, то есть, как группа в принципе его проходит, насколько согласна графику, либо как-то отклоняясь, насколько напряженный маршрут в принципе, то есть под напряженностью понимается погодные условия, плотность локальных препятствий, так называемых, то есть опять же, броды, перевалы и так далее. Туристический клуб «Альтер-Эго» — это добровольная общественная организация, созданная по инициативе студентов Казанского федерального университета. Основной целью данного сообщества является развитие деятельности по направлению активных видов туризма в студенческой среде на городском, региональном и федеральном уровне. Турклуб организовывает маршруты разной силовой категории. Виды маршрутов делятся на пешеходные и на горные, также водные и лыжные. Начать свой туристический путь может каждый человек вне зависимости от физической подготовки наличие снаряжения 12 июня вот там три выходных дня 11 12 13 июня планируем провести ПВДшку. Что такое ПВД? Это поход выходного дня. То есть он никак не классифицируется, никак не категорируется, он не участвует в каких соревнованиях, но это то, что позволяет вам влиться вот во всю эту движуху, понять, что да как устроено. Присоединиться к туристическому клубу может каждый студент и выпускник университета в течение всего года. Достаточно лишь заполнить анкету в группе в социальных сетях или прийти на еженедельную лекцию клуба. С подробной информацией можно ознакомиться в клубе ВКонтакте. Мы занимаемся маршрутами. Это, по-простому говоря, походы. Но эти походы Классифицированы определенным образом. И то есть, спортивные походы они у нас делятся на 6 категорий сложности. Там В зависимости от вида, там, пешие, горные, водные и так далее. И в каждом из них у нас есть шесть категорий. Единички до шестерки. Единички самые легкие, шестерки самые сложные. Надежда Казаева, Александр Кузнецов, Универ -Ньюс.